Итак, и всем привет, дорогие друзья, с вами Банан и в этом видео я вам покажу, как сделать своего моба, свою сущность, чтобы она появлялась в мире. Итак, давайте-ка приступать. Итак, переходим теперь к функции. Здесь у нас относительно всех зомби а, выполняется а, функция Custom Mob Directory. Что она выполняет? Давайте-ка перейдем в нее. А, здесь проверяется то, что зомбу у нас не имеет тега Custom Mob, то есть это не искусственно созданный моб. А также проверяется то, что нету тега а, Chance Check, то есть мы не проверили у него рандом. Для чего нужен рандом, сейчас я вам расскажу. Ну и дальше у нас на пятой строчке, как мы видим, проверяется у моба тег custom mob. И если он совпадает, то выполняется функция Direct Custom. К ним мы перейдем чуть позже, когда у нас будут уже, соответственно, появляться данные мобы. Давайте-ка перейдем в функцию custom mob check. Что она вообще выполняет? Здесь мы видим то, что у нас задействованы какие-то многочисленные проверки. Здесь мы проверяем то, что условие совпадает. а какое условие? Это шанс. Шанс на 50%. У меня созданы два предиката. 50-1 и 50-2. В которых у меня поставлено условие рандом. То есть рандомный шанс. И там у меня стоит 50%. Таким образом, мы сможем сделать как минимум 4 мобы, используя а, данную сущность. И если же у нас какие-то условия выполняются, то мы можем призывать соответственно мобы. И в призыве моба у меня, соответственно, появляется сам моб с кастомными характеристиками. Это его таблица добычи, это его здоровье, имя и всякое такое прочее. А также теги, которые определяют его как кастомный моб. Также мы должны телепортировать вот эту вот зомбу, относительно которого произошла кому команда. Мы должны его телепортировать вниз, дабы игрок не видел, что с ним произошло. И также убиваем его. То есть по факту идет замена моба одного на другого. И дальше переходим в функцию Direct Custom, где соответственно проверяется наличие тега. То есть у меня есть дух красного камня, а также дух изумрудов. И относительно каждого этого духа выполняется какая-то команда. В одной из функций, как мы можем видеть, это отображение частиц, а также а, выдача эффекта невидимости. Итак, давайте-ка сейчас создадим также своего моба. Итак, сейчас я хочу сделать, допустим, какую-то железяку, из которой будут выпадать железные блоки, либо железные слитки. Для этого мы должны перейти на специальный сайт и создать определенную таблицу добычи. Гайд по таблице добычи уже записывал ZeroCatty, а сейчас вы сможете увидеть подсказку и посмотреть подробный гайд. Итак, создаем таблицу добычи и переходим в datapack и создаем файлик с этой самой таблицы добычи. Назовем его iron.json. Обязательно формат должен быть JSON. Вставляем скопированный текст сайта. И вот у нас готова таблица добычи. Теперь же создадим файлик с призывом. Назовем его также iron.mcfunction. И поменяем таблицу добычи с RedstoneGhost на Iron. Отлично. Давайте-ка мы а, поменяем ему имя на железяку. И поменяем ему также текст RedstoneGhost на Iron. Здоровье поменяем на 50. и также уберем из руки э, каменный меч поменяем блок который у нас находится на голове с Redstone на железный поменяем ему максимум здоровья на 50 теперь создадим частицы этому мобу. Теперь давайте-ка настроим спаун, если у нас в предыдущем случае выполнялись а, если и если не, а также если не и если, то здесь мы ставим сразу два если. Переходим в Direct Custom и создаем а, также команду для а, нашей железяки. Поменяем тег на Iron и также пропишем путь к нашей функции. Итак, и прописав команду Reload, мы можем, соответственно, спаунить наших зомби и видеть а, результат. С определенным шансом у нас спаунится как дух красного камня, так и дух изумрудов, так и, соответственно, наша а, железяка. С них также будет выпадать лут. И как мы видим, у нас все прекрасно работает. Надеюсь, вам данный видеоурок был полезен. И вы также сможете создавать своих мобов. Ссылку на карту с датапаком я вам оставлю в описании. И надеюсь, взамен на это вы подпишитесь на меня и поставите лайк. Также можете перейти в дискорд сервер и задать интересующие вас вопросы. С вами был Банануан.